Доброе утро, друзья! У меня сегодня раннее утро, и сейчас самое время для вкусного завтрака. Яичница. Сегодня у меня будет яичница. Хотя и на омлет этот рецепт тоже похож. В этом рецепте азербайджанской кухни под названием Юмурта. Все, как мы любили в детстве. Чтобы желток был целый, чтобы белок был прожаренный, и чтоб с помидорчиками. зефирушка привет вообще юмурту лучше готовить на углях я даже понимаю почему азербайджан горы наверняка этот рецепт был придуман именно в горах поэтому и на углях но я буду готовить сегодня на плите в маленькой удобной чугунной сковородке запоминайте состав яйца зелень помидоры и все Из зелени я возьму зеленую часть лука порей. Также из зелени я добавлю кинзу. Вообще, этот рецепт покорил меня двумя моментами. Первое, это то, что желток нужно отделять от белка. При такой жарке белок полностью прогревается и полностью прожаривается. А желток можно даже немножко-немножко не дожарить. А второй момент, сейчас чуть попозже увидим. А второй момент это то, что юму рту можно есть без вилки, без ложки, а просто разрывая лавашек, макать юму рту и кушать. Так как мы любим в детстве или любили. Хлебушек в желток. А с лавашом это еще вкуснее. С тебя подписка, а с меня вкусные ролики.